то есть это будет так после этого это самые несчастные семьи когда мужчина не хочет свою женщину и мужчина честный там нигде гулять не будет он становится кислым угрюмым женщина такая тоже не зажигается потому что ну тоже понятные причины но это как бы такая вот задача она должна быть вот эту химию ее необходимо найти и это невозможно без слова которое называется доверие женщина должна довериться мужчине и отдать себя как в последний раз на всего на пользу, в пользование и максимально выложиться при этом мужчина как будто он впервые последний раз и хочет зацеловать залюбить эту женщину и так далее чтобы зажглась эта химия а когда много вокруг этого хороших слов действий но химия не происходит то в дальнейшем это все говорит о том, что доверия не происходит. Существуют ли такие семьи в большинстве своем?